Ну что, добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня я бы хотела поговорить о новых возможностях, которые открылись, несмотря на то, что везде бушует карантин, коронавирус, у кого-то кризис, а мы продолжаем развиваться и активно расти, как в своих доходах, так и в росте команды. Но сегодня я буду говорить немножечко о возможностях для людей, которые еще не слышали об этом. И вы сможете использовать это в своих презентациях, в своих э, переговорах. Мы представляем уникальную бонусно-накопительную программу для приобретения собственного жилья без ипотеки, без кредитов и долгов от компании New Millennium Center LTD. Компания New Millennium Center LTD – это бренд, проверенный временем. Сегодня компании уже исполнилось 9 лет. Компания зарегистрирована 24 марта 2011 года на основании закона о международных компаниях от 1994 года. На данном сертификате вы видите апостиль красного цвета, означающий, что данная компания имеет право легально работать на территории 136 стран, которые подписали ГААКскую конвенцию конвенцию от 5 октября 1961 года. На данный момент компания работает в 73 странах из 136. В том числе входят в эти страны и Россия, и Казахстан, и Украина, и Молдова, и Прибалтика, и Израиль, и Германия. То есть компания работает легально на территории всех этих стран. Компания непосредственно занимается инвестициями в строительство недвижимости по всему миру и все, что связано с недвижимостью. Также инвестирует в различные перспективные инструменты. И второе ее направление – это интернет-бизнес. И именно интернет-бизнесом мы и будем заниматься. Благодаря этой возможности сегодня абсолютно каждый может, сидя перед монитором собственного компьютера или даже в своем андроиде или айфоне, и заниматься дополнительным бизнесом, который будет приносить постоянный дополнительный доход. Сегодня компания инвестирует в Турецкую республику в Северный Кипр, поскольку данная территория является очень перспективной с точки зрения прибыли. Компания рассматривает те территории, которые на данном этапе выгодно инвестировать, на начальном этапе, потом продает недвижимость, из прибыли, которую получает компания из различных инвестиционных инструментов, она начисляет вознаграждение своим партнерам и своим агентам, в качестве которых выступаем непосредственно мы. Стратегическим партнером компании New Millennium Center Ltd на Северном Кипре является компания Monolith. Данная компания занимается продажей, постпродажным обслуживанием, юридическим сопровождением сделок с недвижимостью на территории Северного Кипра для партнеров компании New Millennium Center и не только. Также компания дает возможность каждому желающему партнеру участвовать еще и как риэлтор в продаже непосредственно недвижимости физическим лицам. На данном слайде вы видите сертификат, который говорит о том, что компания New Millennium Center LPD и компания Monolith Estate являются официально партнерами и работают на официальной юридической основе. Здесь также вы видите соучредителя компании господина Энвера Азберимов. Он в руках держит документ на открытие офиса и ведение риэлторской деятельности от муниципалитета Киренния. Отчеты за 2019 год показывают, что компания выплатила партнерам за проделанную работу около 40 миллионов долларов США. Здесь вы видите по программам Sun Metropolis, S&T Soft, Sunny Chance, Eurobit, Grow Plus, Auto Plus все вознаграждения, которые были в 2019 году. Также в данной таблице я сделала сводную таблицу за все года, которые компания выплачивала партнерам. Компания прозрачна. На главном сайте компании в рубрике «Новости» вы можете увидеть отчеты. Каждое 26 число месяца компания выкладывает сумму вознаграждений по каждой программе. Итак, за 9 лет успешной работы компания выплатила всего по всем программам более полумиллиарда долларов. Скажите, пожалуйста, какая еще компания будет показывать свои отчеты в общем доступе? Да, конечно, здесь нет фамилий и имен, но здесь идут общие суммы вознаграждений и в последней графе количество недвижимости, на которую выходили максимальное вознаграждение наши партнеры. Но приобретено недвижимости гораздо больше, потому что по пути к максимальному вознаграждению партнеры успевают накопить средства еще на одну и даже две такие недвижимости. 2020 год не так давно начался, прошло всего 4 месяца. 26 апреля мы получили отчет за 4 месяц 2020 года. И обратите внимание, всего за 4 месяца компания выплатила порядка 36 миллионов долларов. То есть за 2019 было около 40 миллионов Здесь всего за 4 месяца мы уже перешагнули четвертый десяток миллиона. То есть 36 миллионов с хвостиком уже выплачено компанией. Несмотря ни на кризис, несмотря на карантин, компания активно развивается. Партнеры продолжают активно продвигать товары и услуги компании. Итак, что же мы продвигаем? Мы продвигаем те самые бонусно-накопительные программы которые дают возможность открыть каждому желающему вот такой сундучок с деньгами или дипломат, который уже можно направить либо на покупку недвижимости, либо на приобретение автомобиля своей мечты, либо просто забрать наличкой, перевести на собственную карту или на счет в банке. Итак, основные проекты компании ⁇ это жилищная программа Sun Метрополис которая дает возможность каждому желающему стать владельцем собственной недвижимости на Северном Кипре с 2016 года компания сделала возможным не приобретать обязательно недвижимость у компании, а забрать непосредственно фиатными деньгами за минусов комиссионного процента. И второй проект – это автомобильный проект, называется «Автоплюс», который дает возможность приобрести автомобиль. Поскольку это модернизированная программа «АвтоПЦЛ» или «АвтоПартнер Куб», то она так и осталась, как автопрограмма. На сегодняшний момент компания не сотрудничает ни с каким автоконцерном, а дает возможность желающему заработать на автомобиль своей мечты и приобрести ту марку автомобиля, которую человек непосредственно полюбил, будь то «Феррари», будь то «Бугатти», будь то простой «Жигули». Итак, предварительные программы. Это те программы, которые дают возможность каждому желающему приобрести недвижимость или автомобиль, но не имеющему стартовый капитал, заработать и создать стартовую сумму для э, инвестиций в основные проекты недвижимость или автомобиль. Сегодня я буду рассматривать именно этот путь самой первой программы, я не брала Grow Plus и я взяла сразу программу Евробит. Почему? Потому что эта программа дает возможность с небольшим количеством участников и с небольшими инвестициями быстро перейти к следующему этапу. Итак, инвестиция в собственную недвижимость или в будущую недвижимость, мы еще говорим, инвестиция в свой собственный бизнес составляет 170 долларов один раз, и навсегда больше вы из семейного бюджета никогда не будете доставать дополнительные средства. Данная программа дает возможность зарабатывать многократно, постоянно 6 долларов реферальных, 300 долларов при, э, про, при прохождении определенных условий или выполнении определенных условий и 1000 долларов. Из заработанных средств первую 1000 долларов, вы направляете в следующую программу, это жилищная программа под названием «Солнечный шанс». В данной программе вы зарабатываете 4000 долларов. Из 4000 долларов, 1000 долларов вы уже можете вывести на собственную карту, 2000 долларов направляются в следующую накопительную жилищную программу, и 1000 долларов автоматически программа вам направляет на повторное инвестирование или на реинвест. Следующая сумма вознаграждения в 4000 долларов за минусом реинвеста будет приносить вам по 3000 долларов стабильного постоянного дохода в виде пассивного источника. Итак, следующая накопительная программа SMT Soft. Стоимость участия или стоимость сертификата в программе SMT Soft составляет 2000 долларов. Это накопительный сертификат на недвижимость он приносит 8000 долларов. Это, скажем так, подготовительная программа для приобретения недвижимости. Здесь деньги не вынимаются, а направляются дальше в накопительную программу для приумножения, для увеличения и капитализации этой суммы, чтобы можно было приобрести соответствующую недвижимость. Итак, это пока что план вашего дома. 8000 долларов в накопительной части – Следующие программы приносят вам 32 тысячи в прибыли. Данные 32 тысячи мы также не вынимаем из программы, а они идут дальше в накопительную часть и уже составляют определенную часть суммы на покупку недвижимости. Мы ее направляем в следующую программу и на данном сертификате 32 тысячи долларов, накапливается основная сумма вознаграждения в размере 128 тысячи долларов. Вот данная сумма и является максимальной суммой вознаграждения, на которую компания предлагает приобрести недвижимость у партнера стратегического компании Monolith. Если же вам не нужна недвижимость на Северном Кипре, вы можете отказаться от недвижимости и тогда компания предлагает вам Автоматически программа реинвестирует 32 тысячи долларов, а 96 тысяч долларов вы уже выводите на собственную карту или же приобретаете недвижимость у компании. Если вы приобретаете у компании недвижимость и эта недвижимость меньше, чем 96 тысяч долларов, то остаток вы спокойно выводите на собственную карту. Это программа по недвижимости. Итак, обратите внимание, те Цифры, которые выделены красным цветом и которые мигают в кружочках, это сумма постоянного реинвеста и постоянного дохода. То есть здесь циклически вы получаете по 6, по 300, по 3000 и по 96 тысяч долларов. Это одна из программ. Также я хочу вам предложить еще одну уникальную программу, которая даст возможность вам накопить на собственный автомобиль. Программа «Автоплюс». Это коротенькие три стола и начинаются они с первого стола, Предварительный Стоимость участия и сертификат на покупку автомобиля составляют 800 долларов. В первом столе вы зарабатываете 3200 долларов, из которых 800 долларов вы уже сразу же вынимаете и переносите на собственную карту. В данном столе вы уже возвращаете собственные инвестиции, и дальше вы участвуете абсолютно бесплатно в бонусно-накопительной программе, так же, как и в жилищной. Оставшиеся 2400 долларов направляются во второй средний стол. Здесь вы накапливаете 4800. Эта сумма не выводится, а переносится в следующий накопительный стол или почетный стол. И эти 4800 приносят вам 19200 долларов. Из данной суммы компания автоматически заработанные 4800 направляет вам на повторное инвестирование. И чистыми на карту вы выводите 14400 долларов. Это сумма максимального вознаграждения в автопрограмме. Обратите внимание, что количество вознаграждений в этих программах 6 долларов. 300 долларов. 750 долларов – это из первой тысячи, Вот возвращаю ваше внимание, к первому столу здесь, где мы говорили первая тысяча долларов, здесь нет автоматической системы реинвеста, но если вы желаете самостоятельно реинвестировать 250, то чистая прибыль у вас точно так же будет постоянно повторяющаяся 750. Именно поэтому я указала 6, 300 и 750. Также 3 долларов постоянного пассивного дохода, 96 тысяч долларов и 14 тысяч долларов. Это по программе Автоплюс. Вот такие многократные доходы в программе бонусно-накопительных Сан-Метрофолис и Автоплюс. Программа Евробит приносит многократно 6 долларов, 300 и 1000 долларов. солнечный шанс 3000 долларов, авто плюс 4 400 и сам Метрополис 96 тысяч долларов. Это все те возможности, которые можно здесь получить многократно, постоянно, циклично и без перебоя. Все зависит только от вас. И некоторые спросят, я этого никогда не делал, я это не умею делать. Я хочу на это сказать, у нас есть онлайн обучение. Для команды, для членов команды это обучение абсолютно бесплатно. Есть инструменты для работы в интернете. Образуются вот такие брифинги, презентации онлайн. Есть командные чаты, есть созвоны, групповые тренинги и индивидуальные тренинги. Самое главное – это ваше желание. Если у вас есть мечта, и вы можете ее осуществить благодаря компании New Millennium Center Ltd с бонусно-накопительными программами, я желаю вам удачи, я благодарю вас за внимание, за более подробным разъяснением. Обратитесь к человеку, который поделился с вами этой информацией. Более подробно о маркетинг-плане можно поговорить уже при личной встрече.